Всем привет! Короче, э, только что мне мама дала в руки бумажку, которая пришла уже, наверное, пару дней назад, провалялась в ящике, я даже не проверяла почту. У меня пришло извещение на получение гибридной почты. Я даже не знаю, что это такое. Остается только догадываться. И завтра понедельник, сегодня воскресенье, я пойду на почту смотреть. Так, я сына забрала. Мы сейчас стоим у нас сзади почта. Идем получать гибридную посылку. Что это, я еще до сих пор не знаю. Даже не гуглила. Все, заходим. Вот тут у нас обязательно внимание. Получила какой-то листочек. Сейчас почитаю. В общем, такое дело. Мы пришли домой. Я открыла. Это даже не конверт. Это просто два листа А4 сложены. Считаю, что здесь написано. Белпочта, отправление гибридной почты, обыкновенная. Мои данные. Ваша адрес трицевого одиннадцатого двадцатого, то есть а сегодня шестнадцатое ноября. Службой. Какой-то там поступил экспресс-груз по накладной, какое-то иное количество цифр. Груз размещен на СВХ Билпочта национальный аэропорт Минск. И согласно статье 104 таможенного кодекса подлежит декларированию. Срок подачи таможенной декларации и хранения 4 месяца. Потом плата за хранение, я так понимаю, со следующего дня после размещения на временное хранение. По вопросам получения документов на грузы декларирования, телефоны такие-то, Эмейлы такие-то, и такиты. по вопросам оплаты хранения трата там много телефонов каких-то. И даже телефон склада, и телефон таможни. И выдача грузов ежедневно с 10 до 20. Спасибо, что воспользовались нашей услугой. Спасибо, что создали так много проблем. Естественно, мужу, когда вот это все сказала, это было же в вот воскресенье, я ему уже сфотографировала все, отправила, он в командировке, позвонил тоже там знакомому, может что-то хотя бы разъяснить сейчас как мне сказал то есть написать на данные e-mail которые даны на два имела e попросить документы ну вообще что это загрузка мне пришел пока пишу на e-mail и буду ждать ответа я написала на два имела e так прошу предоставить мне там какие-то документы и потом я все-таки по вопросам получения документов набрала телефон склада телефон склада ну соответственно минске с минскими номерами я набрала и поговорила женщина такая она мне объяснила что да как и она говорит значит муж за место меня не может получить а мне нужно явиться как бы в аэропорт, ну грубо говоря, да, туда на таможню, и на, пройти растаможку, заплатить какие-то там суммы за срок хранения на складе и все такое. Это получается мне надо ехать ну к вам, она говорит, нет, вы можете, какая у вас служба доставки? А у меня служба доставки, ну вот написано в самом начале, ваш адрес службой UPS, там 5966 поступил экспресс-груз по накладной. Вот, и она говорит, значит, дала мне номер телефона, я уже буду звонить и спрашивать, какова стоимость доставки, то есть если достав... стоимость доставки меня устраивает, а в любом случае, в общем, не знаю, как там, что, но какая сумма еще будет, я так понимаю, доставка будет в Гомель, и дальше скажу сейчас после телефонного разговора. Позвонила я по этому номеру. Мне говорят, да, значит так, вариант такой. То есть э, растаможка платная. В белорусских рублях это стоит 35 чем-то рублей. Э, плюс там если будет за хранение на складе какая-то определенная сумма. Ну или там еще какие-то пошлины. В общем, как-то так. Э, то, что я и отправила уже э, на имейлы. E Свой запрос с фотографией данного письма она говорит как у вас там ящик продиктуйте мне свой e-mail. ну я говорю а я уже отправила вам эймэйл она говорит как начинается ну там как сориентироваться в общем я и продиктовала свой эймэйл она да хорошо значит вам придет информационное письмо на почту буду ждать письма жду все, и там в этом информационном письме будет указано, какие документы, что заполнить. В случае каких-то вопросов или чего-то там связаться с таможней, телефон указан здесь и, может быть, будет в письме указан. Поэтому, в принципе, буду на связи. И все, если я вот это все потом оплачу, то есть мне в Гомель, уже там без определенной какой-то стоимости, вышлют посылку. Так, через каких-то там два часа, куча переговоров, куча звонков, я выяснила, что необходимо вот эти документы, которые мне переслали на e-mail, однако я это все рассматривала с телефона, и я заполнить, ну как-то, я думала в электронном виде заполнить, там невозможно, это необходимо было распечатать, поэтому было принято решение мною незамедлительно бежать распечатывать, здесь есть у меня недалеко от дома, слава богу, Дочка, она работает до 6, вот час до закрытия. Я еще даже успела ребенка забрать из сада. Пришла домой, и сейчас вот эти документы: То есть здесь договор. Так, видно, не видно. Написано договор. Вот здесь а, вторая часть договора. То есть, сейчас скажу, 7 пунктов под пунктами. И вот такая э, форма, получается, заявка на проведение таможенной очистки груза. Вот это все сейчас я заполняю, фотографирую и отправляю на тот e-mail, который мне присылал эти формы. Вместе с, ксерок... Не ксерок... Вместе с фотографиями э, паспортных данных, то есть там три страницы необходимо будет сделать я это все сделала в двух экземплярах чтобы при допущении ошибки допустим не, не пришлось переписывать либо снова бежать распечатать поэтому я надеюсь что я все запомню правильно все как все отправлю если мне придет ответ дальше сообщу Итак, друзья, сегодня 19 ноября, мне пришел ответ на почту для оплаты, то есть в письме написано, указано было, что оплатить именно сегодняшним днем, то есть сегодня, прислали это где-то около часа дня, заметила я только часа в два, ну и в три часа я уже все порешала. Рассказываю. Значит, в письме мне было два вложения, два прикрепленных файла, две таблицы через Excel. Они не открывались, получается, в телефоне. Необходимо было посмотреть это все через компьютер. И там все четко расписано, за что какие оплаты. Итоговая сумма вышла 53 рубля 4 копейки. Это все можно было оплатить через телефон, интернет-банкинг. Однако у меня ни хрена не получилось. <Fenchámide> Поэтому я побежала в банк. Ну и в банке я оплачивала, и с меня еще взяли комиссию 2 рубля. То есть в итоге я заплатила 55 рублей 4 копейки за кнопку. Теперь я потом сфотографировала платежку, которую я уже оплатила, и слала обратно на почту, то есть ответила на их письмо. Все, и теперь я очень-очень жду кнопку, и сын тоже старший прям. Мы в ожидании. Я надеюсь, что уже на следующей неделе, сегодня четверг, на следующей неделе, ну, по Беларуси идет примерно дня три посылки. Возможно, здесь будет быстрее, может, дольше, не знаю, ждем. Доброе утро! Сегодня 20 ноября, пятница. Раздался звонок, я немножко задремала. Звонил курьер и говорит, посылка из Америки. Вы будете дома по этому адресу. Я говорю, да, все, я жду, пошла собираться. У нас сегодня праздник. Здорово. А вечером мы будем уже снимать распаковку, потому что как раз приедет муж. Все круто. Да? Здравствуйте. Добрый день. Что это вам? Круто. Награда. Деньги. Кнопочка. Ой, доставляется мне. Был парень какой-то, он тоже объяснил. Кнопка, а я что-то вновлю внимание, потом что. А вот на ютубе, когда вы смотрите видео, это же все там блогеры снимают. Ну, это просто награда. А, да, а просто, как бы, такой-то. Да, и мало тоже все